Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим салат из пекинской капусты с грибами. Для этого нам понадобится пекинская капуста, грибы, лук зеленый, мед, масло кукурузное, сок лимонный, соль, черный перец. Готовится этот салат очень быстро. Капусту шинкуем, нарезаем лук, готовим заправку из меда, лимонного сока, кукурузного масла, соли и черного перца. Хорошо размешиваем, чтобы растворился мед. Добавляем к нашей капусте лук, грибы и нашу заправку. У меня мед гречишный, поэтому вот, ну, такой вот темное. Все хорошо перемешиваем. Даем нашему салату настояться полчаса. Наш салат готов. Приятного аппетита!